объясняю как прописываются ключи прописать ключ можно не по воздуху не по блютузу а только с помощью вот такого провода вот он идет и уходит прямиком в диагностический разъем по-другому прописать ключи в машину нельзя Esporte 2012 года. Восстановили ключики после полной утери. У клиента в итоге получилось три ключа. Значит, первый ключик. Все заводится, все работает. На Второй ключик, который он уберет в сейф. И третий ключик. А, да, кстати, кнопочки. То есть все работает. Вот такие три ключа получились.